Така, аз ä, сега ви помоля да изключите микрофона ви, ако обичате, за да не, э, нали, да, да не пречим э, слушане, и э, мисля, че сме готови да започнем, э, дам дума на э, Елизавета Мусакова да, да ни представи наш э, днешния. Учитель. Наши днешен лектор Анатолий Аркадьевич Торилов не се нуждае от кой знает какво представление в нашия кръг, който освен кто не е, и кой знает колко широк, но за сметка на това много его обичам. А, Я думаю, что все, кто присутствует здесь, даже и молодые колеги Несъмнено познават името на Анатолий Аркадиевич и сигурно са чели вече поне част от неговите публикации, а те са многобройни. Те са удивителни не само по своя брой, а са удивителни и по резултатите от тези наблюдения и които той прави през целия си живот до тука, в които винаги показва едни изумителни качества, разбира се, от части, дадени му от природата, благосклонно или от Господ но он развил дополнительно, так что он едни действительно впечатляющие умения в том, чтобы да вникнуть в рукописи и да рассказать присутствие в них на различные Това Это способность, которую не все притежава И поэтому мы все, безобразно в некоторых случаях, рассчитываем на компетентное мнение на Толя Торилов. И когда начнем да с колебаем Дали този писач е от XIII век, дали е от XIV, дали е същата рака, като някоя друга, която сме видели, пишем или се обаждаме на Толя Корилов. И даже имамо моменты, в които ние със сигурно сме му пречили да си гледа своята работа, защото той винаги така отзывчиво а, споделя своите наблюдения и дава своите мнения или препоръки. Наистина, няма смисъл да се впускам в академично представление на неговата работа, защото това информация, която винаги може да бъде намерена, важно е това, което е написал, важно е това, което ние сме научили от неговата работа и благодарение на него са се разкрили много неизвестни за нас ракописи, излезли са на бял свят имената на много писачи, отхвырлени са, разбира се, други хипотези, които са се оказали несъстоятелни, и это одна работа, которая, несомненно за всех нас, исключительно увлекательна и за которую мы в много се доверяем именно на то, что в годы на своя работа Анатолий Аркадьевич. Аз искам само да си позволя, да припомня один мой личный случай, в котором мы работали заедно с него. Не можах да се сетя преди колко години и това не е важно, но ние се намерихме рамо до рамо на две соседни маси в Прага. мисля, че това беше в Народния музей и разглеждахме ръкописи от славянската сбирка. През пет минути Толя подскачаше и казваше, А, тази ръка я познавам. О, този текст е, еди си текст. Този писач го знам. Чакай, чакай да ти прочета, тук какво интересно нещо намерих. Четеше някакъв опокритан рассказ, в който Адам и Ева се сговорили да убият что защото бил много лошо дете. А в това време аз седях на тени рэкописи и се чудих за какво ги разглеждам. В тях нито окрасата е особено интересна, нито ми е ясно какво точно правя аз там, обаче искам да видя тези рэкописи. И така се разделихме този день. Нали, той си отиде с една пълна кошница с нова информация, докато аз си останах озадачена и до ден днешен какво направих с моята работа в прашката библиотека. А, с това искам да изразя почита си към а, работата на Толя Торилов, към неговата компетентност, към неговата исключительная сердечность в отношениях с с нас, за него его чувство, за хумор, с которым рассказывает истории, связанные не только с републикой, да и да му дам думата, чтобы он да представил свою тему, которая будет на исторических методах идентифициране на кописки, главно върху срабските рэкописи, с които той особено много работи в последните десетилетия. Толя, думата это? твоя. Благодарю, Элизавета. Очень тронут таким представлением. Очень тронут. Спасибо. Дорогие коллеги, очень рад вас видеть и, а кого не вижу, то все равно очень рад, что вы присутствуете и Должен поблагодарить за возможность выступить в столь компетентной аудитории и, разумеется, должен принести извинения, что за всю свою жизнь я, в отличие от Сергея Ильича Темчина, так и не научился говорить по-болгарски. Понимать? Ну, в общем, почти понимаю. А говорить активный ни в одном языке Бог не дал. Поэтому извините. Переходя к теме моего доклада, хочу сказать, что я выбрал его после долгих размышлений, потому что это оказалась тема, где я неожиданно для себя сделал... Довольно много открытий и выяснил закономерности, которые выходят далеко за просто идентификацию почерков. Но э здесь я тоже не удержался и в качестве первых примеров э продемонстрирую, то есть э привожу, Рук все-болгарский или те, которые считались болгарскими. Это тоже связано с идентификацией. Вот. Что касается... Меня просили рассказать о методе. Я честно скажу, у меня нет метода. Я... У меня хорошая зрительная память. И я неоднократно замечал, что смотришь на, особенно в подлиннике, с копиями далеко не всегда это получается, а вот с подлинниками как-то особенно хорошо. Смотришь на рукописи, и вдруг понимаешь, что ты этот почерк знаешь. Иногда это... Э, Иногда это писец, известный тебе по имени, иногда нет. Но память срабатывает, потом проверяешь. Так что, по-видимому, в основе лежит все-таки восприятие доктора. Иначе сказать, ученым не выражают. Более ученым способом не выражают. То есть вот, общий облик письма – это первое, что заставляет обратиться к деталям. А тогда уже вот выясняется, насколько это правильно или неправильно. Я э, должен сразу извиниться перед предшественниками, когда я их критикую. Потому что и меня будут критиковать, несомненно. Да я сам знаю, где я совершил ошибки. Я упомяну об этом. Но... К сожалению, так, видимо, развивается наука, что без критики никуда не деться. И моя критика не означает, что я не уважаю предшественников. Надеюсь, вы этому верите. Итак, я все-таки перехожу к основной теме и рассматриваю один пример, который меня заставил вообще обращать внимание на свои собственные ощущения. Вот. Здесь, на этой, на этой иллюстрации слева у нас помещены два снимка из так называемого Евангелия Мемнона книгописца, в хранится хранится шифр, здесь, сигнатура здесь указана. Вот. Я помню, что когда... В конце 80-х годов, или, может быть, ну, не позднее 90-го, я сидел в библиотеке Академии наук в Петербурге, может, еще в Ленинграде, и проверял рукописи для сводного каталога для 14 века. И вот когда я взял в руки Евангелия Мемнона, Посмотрел, у меня со мной случилось то, что принято называть дежавю. Понимаете, я хорошо знал, рукопись известна. Ее описал Лавров достаточно подробно. Ее описывал младший Срезневский. Лавров высказался, что это болгарская рукопись раннего XIV века отказался от датировки концом 13-го и написано с русского оригинала. Ну, к этому присоединились практически все позднейшие исследователи. Вот. Причем по облику, конечно, скорее всего, тырновская. А я смотрю и я вижу перед собой русскую рукопись 15-го века. И ничего не могу с собой поделать. И чтобы избавиться вот от этого ощущения, я стал искать хоть какую-то аргументацию. Единственное, чем я мог аргументировать, ну, кроме начертания отдельных букв, мне показалось, что, может быть, я найду такие тонкие заставки-разделители, золотые. Вообще, рука была роскошна. И из нее выдрали все... Миниатюры и все листы с заставками, из-за чего она, конечно, сильно пострадала. Вот. И вот в поисках аналогий заставок, только заставок, я стал смотреть книгу Вздорнова о искусстве рукописной книги на Руси, где огромное количество иллюстраций. Я помню, что вот в одной из. Рукописи Кирилла Белозерского монастыря, который сейчас хранится в Русском музее. Такие заставки есть. Я, чтобы утвердить свое мнение, добрался до нее и стал смотреть в альбоме вздорном. И вдруг я снова испытал вот то самое дежавю. Потому что я увидел, что там не только заставки общие, альпучик тот же самый. Причем, вот здесь у нас, конечно, случай весьма редкий. Когда человек не только идеально передает орфографию, там отклонений, собственно, вот русизмов-то очень мало. Но он еще и, как я узнал позже, когда стал проверять, что он... Потрясающе передает акцентуацию. Потому что Владимир Антонович Дебо, один из крупнейших наших акцентологов, описал ее, использовал свои книги как классический пример Тырновской орфографии. И тем не менее я понял, что Мемнон книгописец это, по-видимому, московский писец те самые хорошие писцы, которые представляют страшное коварство для исследователя, потому что они копируют орфографию. Вот, и тем самым они тем больше изменяют датировку рукописи для лингвистов, по крайней мере. Чем точнее они все это передают. Я когда доехал до Москвы, я обратился к Владимиру Антоновичу. Сказал, Владимир Антонович, вот еще одна рукопись этого Мемнона. Он человек быстрый и сразу же бросился в Петербург. Видимо, собирался уже, приехал, сказал, да что вы говорили. Ну, какая-то там, все сбито, ничего похожего. Вот э, в Апостоль Русского музея, его почему-то ни орфография, ни акцентуация не волновали. Это только показывает, насколько сложно заниматься книгописанием, изучать книгописание. Вы здесь видите рукопись слева, рукопись справа. Вот. Там есть была еще одна маленькая деталь, которая указывала, по всей видимости, на русского писца. Я на нее потом обратил внимание. Там употребляется так называемая полубуква. Ближе к концу строки может писаться только половинка буквы, Например, М как Л и А как петелька. Вот такие вещи. То есть в совокупности это дало основание все-таки обосновать датировку и связать с каким-то московским центром, то есть большим. Но к этому надо добавить, что вот то, что у нас находится справа, апостол лицевой, роскошнейший апостол, он э, до э, ну, где-то, может быть, до 80-х годов, может быть, до 70-х, датировался концом 15-го века. Потому что исследователи, прежде всего из они не обращали внимания. Ну, написано на пергами, ну и что? А то, что пергамен ограничен, причем в разных местах по-разному, это они не придавали большого значения. Следующий пример. Вот этот. Он э, замечателен разницей во мнениях относительно датировки. Слева у нас находится знаменитая Норовская псалтырь, которая сейчас хранится в историческом музее, которая была привезена из Палестины Абраму Сергеевичем Норову. Во времена э, аврола ее тоже датировали в XI без особых точнее. А Владимир Алексеевич Мошин в своем альбоме 1966 года, видите, как ее датировали? 34-14 век. Ну, здесь, понимаете, нужно заметить, что Владимир Алексеевич, будучи великим исследователем, он питал все... Были у него свои слабости. Например, он э, очень любил и уважал македонские рукописи и э, критически относился к восточно алгорскому. Здесь это нельзя не заметить, потому что, как я уже сказал, у Лаврова датировка 13 века, ровно в том альбоме, с которого это снято. Но Понимаете, в какой-то момент я получил в подарок сначала только альбом снимков к Мошинскому описанию библиотеки Кириллического собрания, библиотеки тогда я Зу, а сейчас Хазу. И с изумлением я увидел. Ту же руку с докировкой середина, вторая половина 13 века. Что здесь повлияло? Время, когда можно еще, но ну, все-таки не был. Ну, только серьезно приступал к занятиям полиографии и повлиял на него. Мнение Цонева, который датировал именно так, но он не заметил, что, когда составлял альбом 66-го года, не заметил, что он уже работал с этим почерком и решительно отказался в пользу глубокого 14 века для, для, для Норской псалтерии. Ну, сейчас у нас она датируется она, конечно, не 13 века, это понятно. В описании Ольги Александровны Князевской к изданию Псалтирии она датирована ранним 14 веком. И это, по-видимому, самое. Надежную дотировку. Вот это то, что нам преподносит личное мнение исследователя, который, ну, я не знаю, не всегда себя контролирует и не всегда контролирует свои эмоции. Но мы знаем, что можем быть македонским академиком и вообще очень уважаемый человеком и почитаем но вот знаете ничего не могу поделать не знаю как это объяснить а я вижу что это один В причем конечно очень интересно что Норвская цалтырь, возможно, написана в Палестине, а Загребская она всегда была на Балканах. И вряд ли она совершила петлю и прибыла сюда. Установить относительный возраст одной и другой, какая старше, какая моложе по-моему, не подставляется возможным, потому что, понимаете, я занимаюсь этой темой, все-таки пришел к выводу, вопреки мнению своего наставника Николая Борисовича Тихомирова, что почерк средневековый Уставной, который, э, который мы писали тогда, он не подвергается сколь-либо значительным исследователям и из, э, изменениям. Потому что он э, все-таки рисованный. И поэтому, как человек писал, когда научился, так он писал и перед смертью. Может рука дрожать, но тем не менее э, это... Так, поэтому все изменения, то есть все отличия, если они имеются, это могут быть отличия, когда человек пишет в неудобной позиции, ну, например, на поле, на внешнем, тогда у него может указ искать, и почерк может немножко меняться. А так, все сколь-либо значительные отличия – это повод сомневаться в идентичности. И даже скажу более серьезно. Отрицать идентичности. Потому что и здесь, кстати, вот мне кажется не очень надежной эта идентификация отдельную букв, когда приводится значит, образцы начертания отдельных букв, но не дается общая характеристика почерка. Но это, конечно, моя личная точка зрения, я не могу ее навязывать. Здесь я должен сразу покаяться и в отношении болгарских рук, и в отношении сербских, я очень поторопился, например, с выявлением бытового почерка Лаврентия. Вот. Статья о рук лаврентия вот. Потому что, как показало дальнейшее наблюдение, Этим почерком написаны, именно этим почерком, бытовым почерком, Ваврентия, назвал, написаны вполне литургические книги. Так что это просто почерки, имеющие ряд общих начертаний. И мы еще поговорим на этом материале, что у меня в значительной мере мой доклад – это покаяние. Ну, я считаю, что лучше я сам покаюсь, чем меня э, заставит. Вот. И вот один из таких примеров – это почерк, которому написано знаменитое Хиландерское Евангелие э, монаха Гервасия будущего. Игумена, многолетнего Игумена Щеландарского монастыря. Вот. Ну, здесь моя имена в том, что я след за многими другими исследователями, можно сказать, за поколениями исследователей, не прочитал все предисловие целиком. Поскольку все ограничиваются... Тем, что начало, которое я не воспроизвожу, но которое есть в альбоме Дмитрия Богдановича, там сказано, что написай ее книгу и Романа геройся. Вот. Ну, понимаете, дело в том, что э, написать из писа в славянских языках, значит, не только вот своей рукой он написал, но и Приказал написать, заказал. Ну, для русской э, традиции все это хорошо известно э, по ну, там, больше столетия длившегося спору кто написал поезд временных лет Нестор или Сильвестр. Вот. Но и есть очень яркий южнославянский пример когда известно, что в старшем валашском э, издании, которое печатал ярмонах Макари, тогда еще не было слова печатал, руковал никаких вот этих слов, еще не было. Слишком новое было занятие. Так вот там сказано, что воевода э, Мирча с Писасией Евангелие. Хотя он, понятно, вообще не прикасался, уж, тем более, к печатному станку. А про реального печатника Макария говорится, что он свершил сию книгу. И также, если мы посмотрим на окончание послесловия и романаха то увидим, что здесь есть типичная приписка писца, реального. Вы видите, многогрешного Рассаношу Мартиниана. И, есть, вся формулировка она именно писцовая. Только не говорится, что он написал. Вот. И вот ну, Из-за того, что все не читали предисловие до конца, то есть послесловие до конца, поэтому устойчивая традиция именовать апостол, апостолом ну В общем, на это есть право. Вот. Но у меня это вылилось в собственное заблуждение, и я вот должен Покаяться, в я уже каялся перед коллегами. Дело в том, что в определенный момент мне стало интересно. А вот э, в секте традиции очень большое число э, актов, написанных книжным письмом. И почему-то исследователи почерков, ну, прежде всего, Луция Цернич, они почти этим не занимались. Цернич занималась только Данильцем Леволокимом, это уже начало 15 века. Вот. А здесь столько рукопись. я просто решил поинтересоваться, а что там? И, знаете, вдруг обнаружились удивительные закономерности, на которые тоже никто не обращал внимания. Выяснилось, что книжным письмом с момента, когда уже начинает распространяться канцелярская, которая в сербских канцеляриях получила очень шоколадность, пишутся за исключительно Редкими случаями, я знаю только, только два, только жалованные грамоты монастырям. И это, в свою очередь, заставило меня внимательнее присмотреться, посмотреть, ну вот, а кто там пишет, нельзя ли будет установить, Песцов и как-то глупировать что-то, понять. вот А тут, понимаете, столько грамот. Ну, понимаете, причем вот тут обидно. В малышской традиции грамот мало. И тут никаких закономерностей не построишь. А там четко. И в русской традиции грамоты 14 века есть, но они в основном в копиях, поэтому это не тот случай. А здесь э, вот, сказать, прекрасное время, и есть на что посмотреть. И вот тут я попал в просак, именно потому, что не читал внимательно посословия после неба. Я нашел две рукописи. Две грамоты Хиландарского архива, где был тот же самый почерк. Но дело в том, что в сетской традиции существовало мнение, изложенное коллегой Живоиновичем, Не помню, как его звали. Завод Томиш что это грамоты представляют собой сравнительно поздние списки, сделанные там где-то в 40-х-50-х годах. Одна из этих грамот воспроизведена здесь справа в кусок ее. Вторая грамота написана одним песом, здесь два. И я, естественно, известна дата кончина Гервасия, точнее, как -то смена Игумена. Поэтому я написал, что это не так. Что это не может быть позже вот такого-то года. Вот. И это мнение даже было принято сербскими исследователями. Во всяком случае, как высказано. А после того, как я обнаружил, что это не Гервоеси, а Пришлось приносить извинения. Это вполне закономерно. Но правда, вот эта именно рукопись, не а, вторая, вот эта грамота, она, может быть, имеет. А, Текст написанный Гервасим, вот второй, нижний, который, безусловно, отличается от верхнего. Вот. Тогда к ней, если, конечно, это действительно, поскольку действительно приписка Игумена, то надо или допускать, что приписку к копии грамоты сделал следующий Игумен, или полагать, что это все-таки Геросия, тогда у нас хоть какой-то образец его есть. Ну, тем более почерк обоих писцов редкий, это же в сущности это то, что мы называем Тырновским полуставом или Тырновским уставом, который в сербской книжной традиции распространен весьма в ограниченных количествах. Ну, в любом случае, то, что мы видим наверху, это не Гервасий, а Мартиниан. Но Мартиниан, конечно, мог прожить дольше, потому что ну, если он только Арисоноша около 316 года, то он моложе Гервасий, несомненно. Последняя загадка. Приписки песа, ее я вам не покажу, но ее легко увидеть э, и в Альбоме Богдановичу. Дело в том, что там две с половиной строки написаны тем же песом по выскобленным. И кое-что можно прочесть. Вот, видно, например, что Гервасий первоначально был назван не иеромонахом, а икону. И что за этим скрывается? Ну, скорее всего, то, что Гервасий был эконом дважды. Но в определенный момент был сменен. Потому что ну, понижение вроде в монастырских чинах мы не прослеживаем. Значит, это Какое-то временное перемещение, за которым последовало второе экономство и потом и боевство. Ну, тема, с которой предстоит разбираться отдельно, и, конечно, это надо читать, по крайней мере, в ультрафиолете. Я думаю, что многое удастся прочесть. Вот. Ну, вот это показывают, какие сюрпризы нам преподносит идентификация. Всего мне удалось, как мне кажется, идентифицировать около двух десятков почерков в Хиландарском архиве. Это было сделано в процессе работы по новому изданию Хиландарской гранта. И здесь мы столкнемся еще с одной сложностью работы именно с сербским. При том, что сколько сделано идентификации сербских книжных почерков, ну, прежде всего, конечно, Луциди Церневича, излишне говорить. Но иногда... И вот здесь снова приходится обращаться к вопросу полной идентичности почерка или наличия отличий и что они означают. Вот я покажу еще один пример, где я очень долго колебался. И все-таки это справа у нас... Всем известная филандарская Евангелие Милутина 1316 года или 12, в общем, десятых годов. Которая написана Георгием родословом, Известным писцом написавшим не одну отпись. А слева это изданное 10 лет назад фототипические грамота того же короля Мелутина в монастыре Убаньской. Вот. 1300, то есть по времени практически не отличается 1316 год. Вот и казалось бы, ну, милути и человек, переписавший для него Евангелие, да, само собой напрашивается. Тем не менее, здесь мы сталкиваемся с такой особенностью сербских рукописей. Миутиного времени. На самом деле оно, конечно, шире. Это где-то от 80-х годов 13 -го века и до конца правления Стефана Дического. Тогда очень стандартизированные почерки, очень близкие графически, Так что буквально глаза разбегаются. Я сначала, когда получил только издание, это роскошное грамотное Мелутина. Издание, для этого пришлось получать копию из библиотеки Сираля. Здесь заслуга Джорджа Тельфоновича. Я сначала, ну, боже мой, конечно, конечно, Георгий. Но Вигляди, причем так, я поделился этим мнением с Трифоновичем, а Трифонович сказал, ты знаешь, нет. Они очень похожи, но это разные почерки. Я к тому времени уже высказал мнение. Есть, решил, что я все-таки проверю. Стал проверять и понял, что при всей близости почерки все-таки имеют отличие. Ну, например, посмотрим на букву Р. Она в грамоте, вот всегда такая, с хвостиком влево. А в, у, в Евангелии Она прямая. Ну, во всяком случае, хвостик отгибается не так. А потом в Евангелии все-таки выдержанные симметричные че, а в грамоте устойчиво несимметричная. И на черта Х отличается. Так что это тот самый случай, когда мы должны говорить об очень близких вот. Но тем не менее растут. Тем не менее Я сожалею, что не подготовил большего числа примеров, но полагаю, что все-таки я говорю уже очень много, сейчас я говорю, вот. поэтому позволю себе на этом завершить и жду вопросов и критики. Я пока не убираю демонстрацию, если будут какие-то обращения к конфетам, то можно будет вернуться. Вот. Благодарю за внимание. И мы благодарим Анатолию Аркадьевичу. Аркадьевич. Думаю, что было очень интересно и надеюсь, что сейчас... Мы участвуем в дискуссии с ним. Так да, что... Я должен, конечно, просить прощения, что говорил очень долго. Меня нужно было просить. Нет, нет, и так и, и, так и нужно было. Так что благодарим. Спасибо. Спасибо. Ну, кто-то хочет задавать вопросы или просто сказать мнение. Я, честно говоря, не очень удивлен, потому что, к сожалению, это ну, почти стандартная реакция на мои доклады. Да, Ольга, вы хотите. Да. Анатолий Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот конец строки, насколько может быть таким признаком, скажем, убедительным для атрибуции? текстов, что писал один человек, или разные. Вот тут вот у нас, видимо, примеры двух разных почерков. Или как? Это примеры разных почерков. Угу. Нет, просто вот я, а к сожалению, вы, опоздала. Сказать, выключить... Вот насчет конца строки. Это я вообще... Да-да, вот... Ну, вот... вот более ровное. Вот, вот этим я Спасибо за вопрос, потому что я этим вопросом не задавался, учитывая, что в рукописях все-таки строк. В целом это как бы не обязательно. Ну, иногда вот столбцами это разлиновка определяется. Но спасибо, надо думать, надо думать. Здесь действительно. Вот отлично. Спасибо. Есть Светлина, я слушаю, если а, вы меня слышите? Да, я слышу. Или нет? Слышу, слышу, Светлина. Да. А, поскольку а, только туалет... да. Толя Турилов упомянул среди этих случаев сложных почерк писала Лаврентия. Да. Я хотела бы, если у него есть теперь твердое мнение, какие именно рукописи после того, как его мнение как-то поменялось, все-таки принадлежат Лаврентию. Светлина, я э, во время тем придержал те рукописи, которые э, графически едины. Но там дело в том, что я выделял тогда, не знаю, что на меня нашло, я выделял рукописи, которые э, написаны достаточно отличным почерком. Вот, я думаю, что это связано с тем, что это э, как бы почерк нелитургических рукописей. То есть там, насколько я помню, я сейчас, конечно, не помню шифров, но там было вот, был этот э, сборник Зогровского монастыря. Вот. Я, если можно, я проверю и напишу, конкрет, укажу конкретно. Мне только было ужасно неудобно, когда э, какой-то болгарский коллега все воспринял так, как есть. И вот сослал, написал работу о Ваврентии и включил в число Ваврентий ухруппись, все вот те, которые ему не принадлежат. На самом деле это ну, понимаете, кажется, так вот более небрежно вот Поразительно выдержанный писец. На самом деле, как выясняется. Так что вот я отвечу, напишу. Не помню, вот, не успел это выписать эти шифры. Но это именно чети сборники, чети русские. Но потом я нашел, что у этого писца есть и литургические. Так сказать, не говорить. Так что ответ за мной. Простите. Спасибо большое. Спасибо. Простите, да. Простите могу ли я спросить? Разумеется. Толя, может быть, ты коротко нам скажешь, в каком случае и когда мы можем расшить, надо думать о том, что писец это просто поменял свое перо просто поменял та часть, с которой он пишет. Да? И потому что очень часто мне казалось, что один и тот же почерк, только он поменял писец, пис... пис... пис... или... или когда чернила были более разряженными и наоборот. Можем ли мы тогда быть более или менее уверенным, что это один и тот же писец. Просто во время своей работы он вставал, менял, так сказать, свое орудие работы, либо чернила. Иногда действительно бывает так, что я мне кажется, что другой стал писать, а потом, смотрю, буквы они одинаковые, просто наоборот, например, однажды видела, и это один кусочек фрагмента Дмитриевского в Питере, у него стали буквы шататься немножко. И перевернув лист, там было, была заметка писца, что ему очень хотелось спить. Было в августе, он писал в Хиландаре, и очень хотелось спить, а игумен ему не, да, не дал. Вот имею в виду вот такие... такие питовые я бы сказала но очень важные важные моменты когда ты удивляешься тот или сам писец или или они поменялись или или они одной школы как как ты, как ты просто тогда Стараешься угадать, в особенности, когда перед тобой не рукопись, а, воспроиз... а, а, а снимка, снимок, фото или там страницы. Каким образом ты решаешь эту проблему? Ты знаешь, я... это очень трудный вопрос, очень трудный. Я, в общем, пребываю в некотором недоумении. Вот, например, ты помнишь, что в сборнике из Аргада, который, ну, ты им занимался, где вторая половина в Бухаресте, Ага, да, конечно. Там же, там же Дзгада, я, да. пожалуйста, я плохо, у меня, по-видимому, плохо слышу, да, говори. Вот, а, там ведь писец, как известно, в течение двух страниц переходит сначала, убирают юсы, потом убирают. И там разобраться вот Сколько песцов? Я, например, так э, и не знаю, не знаю. Понимаешь, смена пера может иметь значение и смена чернил. причем так, что вот ну, я как я пытался датировать Охотский апостол. Я знаю, что в Болгарии это практически не приняли. Вот там я считаю, что Тихомиров считал, что Запись писа с благопожеланием архиепископу, она сделана позднее, почерк изменился. Но там же он явно пробовал чернила, которые ему не понравились, потому что больше они не встречаются. Вот. И потом он пишет на внешнем поле, и поэтому у него рука соскальзнет. А ну, я считаю, что все-таки так исторические обстоятельства не дают оснований делать те выводы, которые делал вот. Что? Потому что там говорить, что вот если там в таких-то годах 12 века мы не знаем имени архиепископа, то почему не предположить, что его звали, не звали Дмитрием? Вот спекуляция. А если мы все-таки будем придерживаться исторического подхода, то, скорее всего, это все-таки Дмитрий Хмутилов. Все ну, во всяком случае, я не мог не высказаться по этому поводу. Поэтому, понимаешь, вот это это настолько деликатно и, с другой стороны, молкну, что я не знаю пока э, какими критериями здесь пользоваться. Знаю, каждый раз это приходится решать отдельно, и ты это не хуже меня знаешь. – Знаю, но часто ли тебе приходится сначала подумать, что двое или даже трое пис писали, а потом просто убедиться, что это один? Случалось, случалось. А, э, ведь, э, один из самых ярких примеров это не мой, а Алексей Гиппиус. когда он разбирался с почерками Новгородской первой летописи. И шел там два песца. И он э, разобрался, что чисто один. Тут, тут очень сложно. Это я не люблю таких ситуаций. И ты не любишь. <свят> не знаю, мне все время такие попадают в последнее время. И я в, понимаю, в Иерусалиме я... еще хуже. Я понимаю, понимаешь, когда речь идет особенно о, о нелитургических почерках или а литургических книгах, там это больше. Это, и это создает дополнительные сложности. Ну тогда как лучше определить и сформулировать это положение, когда делаешь описание? Сказать, может быть, дво, писали двое. Но может быть он э, в, да, это, и, да. и, именно так на мой взгляд. То есть да. описательно, а не э, э, дефинитивно. Да. Да. Я так думаю, но иногда так хочется все-таки разобраться. Да, конечно, вот. но это, к сожалению, э, приводит вот к тем ошибкам, которые я приводил на своем примере. Не говори мне коллеги, во всяком случае, так много, а, а, а, а, а, так много ошибок я бы наделала, если не консультировалась с Анатолием Аркадьевым. Просто, или столик, просто язык как-то не подвергается, но, но зато. Могу только, ну, просто поблагодарить его, но в нашей корреспонденции обычно в известном периоде было так. Толя пишет, и начинает так. Наконец, я нашел тот писец, который написал «Иерусалим 4». И там его соображение. или думаю, думаю и думаю, что Иерусалим 12, писец один из писцов Иерусалима двенадцать не является тот писец, который вторая рука Ягичева, зато хотя очень похож. Но э, я забыла спросить, они а являются а третьи, четвертые и так далее, потому, там, потому что там больше рука. И вообще э, иметь, э, э, э, э, я бы не сказала даже авторитета, хотя... Э, э, э, толя турилов авторитет но имей имея так сказать основание обратиться и и иметь подтверждение твоего мнения или опровержение ⁇ это просто благость великая. И я думаю, что все мы более-менее или менее за это должны благодарить и Анатолию Аркадьевичу. Не будем обмениваться комплиментами, я тебе до сих пор так благодарен за отрывки из собрания Калужнецкого, когда ты указала мне, откуда это, и в самом деле это оказалось так. Давай действительно не, но просто, может быть, Здесь, по крайней мере, несколько человек среди наших коллег, которые здесь присутствуют, на которые я могу положиться, скажем, Елисавета. Всегда, когда у меня вопрос такой, или Мария Спасова, которая тоже здесь, или коллеги из России тоже. А из Сербии, это так много мне дали. Это, это просто в известном смысле окончательное наше решение является является плодом наших взаимоотношений на полях рукописей. Просто, просто я думаю, что и мои ученики таким образом справляются со своими вопросами. И поэтому здесь поблагодарю и, и Марку, потому что такие семинары просто очень важно проводить. И я думаю, что семинары по полиографии и то, что делает Елизавета, очень-очень важно для нас. Спасибо. Лена Владимировна хотела задать вопрос. Да, Марка, спасибо большое. Аркадьевич, здравствуйте. Я вот э, в продолжение вопроса моей дорогой Клементины хотела бы э, все-таки уточнить, э, что нужно оставить э, надежду решить вопрос э, как-то э, все-таки э, о вариативности в почерке песца. Вы знаете, я начну вот с примера и объясню, что я имею в виду. Есть индивидуальные почерки, есть, в общем-то, почерки каких-то школ, каких-то группных скрипторий, где они достаточно унифицированы. Я вот наблюдала, как работала Любовь Михайловна Костюхина над росписью песов макаревских мини-ячей, которые хранятся у нас в отделе рукописей. Вот, и я даже была привлечена в качестве молодого сотрудника там, распечатки всего этого, я обратила внимание, что почерки, например, в Макаревских минеях, и тем более в Лесовом летописном своде, очень унифицированы. Для раннего периода на Руси это не свойственно, но вот для как раз XVI века, для Грозненского времени это очень, очень показательно. И вот она выделяла песцов, у, них там, у нее там были десятки песцов, причем она... Ну, мне казалось, что вот, вот среди, среди, среди достаточно однородного гомогенного текста вдруг писец там пишет э, землю как обычно, там, с хвостом назад, и вдруг ему надоедает, он ее вперед закидывает да, в виде тройки. И потом опять ну, несколько там, э, столбцов он напишет примерно так, ему потом других, других например, отличий в этом почерке не было. Любовь Михайловна выделяла его как отдельный почерк, хотя уже мне на том, в тот период казалось, что, в общем, скорее всего бесед все-таки человеку, он мог себе позволить, тем более он каллиграф и обладает разными очертаниями, мог себе позволить разной вольности. Вот вообще, для меня всегда дилемма. С одной стороны, мы знаем, что писец, даже профессиональный, владеет разными, вы говорили, приводили примеры деловых и книжных почерков, разные варианты, естественно, начертания одной и той же буквы знакомой писцу, даже если он их не использует. С одной стороны, вариативность почерки одного писца, с другой стороны, близость, например, там вот если брать... Матвей Лаврентия, там, скажем, в мини их в, в ранних ягодических, или еще какие-то писцы, которые пишут братья, да? Они, они сейчас, сейчас братья там сестры пишут одинаково, вот. А тем более профессиональные писцы, вот. Вообще есть какая-то какой-то вот вы как-то для себя решили вот как, что делать с вариативной? До какой степени писец вот вы для себя его границы поставили? До какой степени это вариативный почерк? А, до какой, а когда начинается уже новый писец? Вот есть какая-то такая у вас грань? Я не Я сразу хочу сказать, что я полууставными почерками, каллиграфическими полууставными почерками практически не занимался. Я их, честно говоря, побою. Именно да. в силу этого. Потому что э, они свободнее. Э, они гораздо свободнее в обращении с начерками букв, с использованием вариантов. Вот. И, ну, и потом, знаете, ну, по счастью, э, не было необходимости задаваться. И проблему я понимаю. А вот как ее Разрешите я не знаю. Интуитивно. Я не чуть Не, ну это же надо кому-то доказать, да. То есть я так понимаю, это ты для себя ты решил, что да, вот интуитивно понял, что это тот же писец. Но надо же привести какую-то систему доказательств, если ты хочешь, скажем, ввести какую-то новую атрибуцию. Поэтому вот Я согласен, но не знаю. Не знаю. Понятно. Антоний Аркадьевич, разрешите еще вопрос. Угу. Приветствую из Великотернала. Скажите, пожалуйста, немножко больше, но приоткройте нам вот такую дверь. Как вы разбираетесь в почерках человека, который пишет на протяжении многих лет? Стоит ли действительно проблема возраста? Такая проблема встает по поводу берестяных грамот. Как в рукописях? Вот понимаете, дело в том, что о, то, с чем я сталкивался, о, о, показывает поразительную устойчивость, потому что вот, например, о, о, был такой новгородский писец в пятнадцатом, первый половине 16 века Закхи. Вот. Он, по-моему, сох сохранились его Письма лет за 50. И вот что он и поразительным образом датированных урок все есть. И это поразительно устойчиво. Поразительно устойчиво. Вот. Поэтому здесь я не вижу оснований, во всяком случае, для устанавливающих почерков. Но ну, а ведь знаете, на самом деле, какие отличия вставного почерка от каллиграфического пункта? Не так уж и много. Вот. Поэтому я считаю, что или возьмем ну, кого? Ларисова грамматика. 40 лет писал. Да. Этот... Знаменитый этот Первый молдавский песец, у вот, ко за, за которого, с которым э, Яцемирская отождествлял от Нацамлака на пенсии, так сказать. Он же ведь знаете, что в тоже там 40 с лишним лет, и все одно и то же, при том, что он владел несколькими этим То есть он, у него был и курсив этот вот, и беглый и его классический поэтому я считаю что все-таки лучше полагать что ну это так что если одинаково тогда не вызывает сам. может быть это зависит еще от сопротивления материала как вы думаете это может оказывать влияние? Может быть, вполне может быть, потому что, ну, разумеется, одно дело царапать по бересте, как и граффити делать, вот. и потом, конечно, знаете, писать по бумаге, писать по пергаменту, это не одно и то же. Хотя у нас есть примеры, когда... Там, писали, извините, писали, там, да? Я просто хотела насчет того, что сказал, и что коллега Николаев спросила: просто есть такое мнение. Мне кажется, Толя, мы разговаривали и об этом. В начале просто пишут так, как учились, да, да? да? Они очень похожи друг на друга. и Просто это, это интересно, это о чем ты говорил на самом начале твоего доклада. Значит, вначале они просто пишут и делают как часть какой-то школы, да. а потом эти их почерки, их почерк становится просто больше индивидуальный, можно и так сказать. Например, можно э, э, сказать, но я хотела и что-то другое э, просто сказать. Э, прежде всего, хочу поблагодарить Толю за прекрасный доклад и, конечно, не только за доклад, но за вопросы, которые он поставил, он проблеме указал на, на, на проблеме, А э, эти проблемы, э, мне кажется, связаны и с его... Э, большим опытом, можно так сказать. Значит, э, вначале, э, как и мы многие, я сама с этим встр встречалась, э, больше говорим об этом, что э, мы находим э, писти и говорим, что это тот же самый писец. А потом, когда мы, мне кажется, станем э, со зрелость, зрелостью да, нашей, э, увидим, что э, нет то же самое писать, но это может быть э, генерация или школа, например, просто, мне, э, если ты вспомнишь, я об этом и разговаривала. И это я, я вспомнил, когда печата когда публикована эта, эта грамота святостифанская, когда появилась, когда ты разговаривал об, об этом, что это очень похожий писец этого Хиландар один, да, Евангелия. И, и действительно, есть, так, это так выглядит. И э, хочу просто сказать, что э, и сама очень-очень часто встречалась с, таки, с такими проблемами. Э, это выглядит одно и, то же, и то же самое, а наконец мы увидим какую-то мелочь. Мелочь, как ты сейчас показал да, нам, какой-то кусочек этой буквы или что-то другое. Когда мы, к сожалению, надо просто признать, что это очень-очень похоже, но не тот же самый писец. И э, мне кажется, что это самое важное, что ты сейчас, сегодня нам просто показал, э, какие проблемы э, и какие нюансы в э, исследованиях вообще э, э, нашего наследия, рукописного наследия славянского Прежде всего, конечно, южнославянского. Просто это хотела сказать и э, поблагодарить, поблагодарить тебе еще раз. Спасибо. Спасибо. Я очень... вот. Это действительно... Я, я ведь человек, на самом деле, нерешительный и рубкий. Вот. Помните, что первую атрибуцию я сделал э, в университете. Но это было не... Э, рукопись. Я атрибутировал лукоми. Но первое, что мне пришло в голову, что я ничего не понимаю лукоми. Вот. И я э, смирился, что я ничего не понимаю. А через два года я услышал доклад, где было сказано то же самое, что мне пришло в голову. Вот. Но это, это меня тогда еще не вдохновило на все-таки прошло уже только в аспирантуре я сделал первую серьезную атривоцию, но это была русская рукопись. Вот. И, и, и, ну, то есть я не экстраполировал это на, ну, так, на более широкие возможности. Это уже, ну, знаете, где-то к 40 стал думать, что, наверное, что-то я вижу. Да, это, это просто, когда ты, как, когда ты сказал вначале, что у тебя нет метода. Да. Да. Я вспомнила наших разговоров с Луцией э, Цернич. Просто, если говорим об этом. Это, по-моему, между прочим, и талант. Это талант. Есть такие талантливые люди, которые... Какой, например, была Луция Цернич, какой на самом деле Толя Турилов, и просто нам надо это признать, просто это, это просто признать, что, они, что есть и талант, кроме метода, кроме науки, кроме полиографии, археографии, просто надо рассчитывать на это. Да, Ирэн, дорогая, это не талант даже. У Луций был дар Божий. Да, талант, да, талант, да Божий дар. <смех> Ребята, но одну вещь все-таки надо признать и думаю все согласитесь, что все-таки полиграфия не математика и доказывая, что доказываешь, а в конце концов действительно вопрос опыта, вопрос интуиции и Иногда вопрос, конечно, ошибки, кроме того, иметь в виду, что кроме чернила, кроме пира играют свою роль. Вот, кому-то не дали воду пить, кому-то водку не дали или дали, кому-то монашка принесла э, зайчую кожу и, и вино. Это оживляет. А кто-то да. по малу видится. Но, но только в одном праве, извините, шутки в сторону. Посмотрите на собственные записочки с ну, кольских годов, студенческих годов и, в общем-то, до времени, когда мы писали рукою, а не компьютером. А человек очень меняет почерк, в зависимости от, от многих разных, и от возраста, и от чего такого, и пишет для кого-то, пишет ли про себя. Но некие структурные особенности, сочетание элементов буквы, и так далее обычно не меняется с поздних школьных годов, ну, скажем, во время гимназии и до, до сих пор. То есть я теперь пишу дополнительно, потому что очень редко пишу рукою. Но, в общем-то, вижу, что кое-что остается вот так, как нас научили, и как человек потом привык. Так что в этом я согласен, с тобой. надо уловить у каждого писца некоторые, Обычно их не так много, потому что в основном все-таки есть и школа, есть и традиция местные и так далее. Но бывают такие строго личные особенности именно в деталях, которые, даже когда человек меняет и перо, и чернила, и материал, сохраняются. Но очень трудно все это подвести под некие такие строгие математику, геометрические правила. Согласен, вполне. Хотя э, наши почерки скорописные, они более вариативны с самого начала. Ну а э, что касается, что человек пишет так, как его научили, эта формулировка принадлежит Андрею Анатольевичу Зеленику в связи с э, полиографией берестяных грамот. Угу. Вот. И известно, что... Э, если у человека случился инсульт, и ему приходится после этого учиться писать, он пишет совсем по-другому. Это другое. Вот. Спасибо, коллеги. Анатолий Аркадьевич, еще секундочку. Скажите, пожалуйста, у нас уже выявлены случаи, когда писец меняет скриптории. Вам приходилось отслеживать, он меняет не просто вот там литургическое, литургическое, а можно проследить какие-то изменения? Нет, это, этим никто не занимался, насколько я знаю. Ну, понимаете, неизвестно, как человек, понимаете, как он поведет себя в новом скриптории, будет ли на него, ну, тем более, что скриптуре для славянской традиции это понятие относительно. Очень. Вот. Поэтому, если вдруг э, опытный песец придет в какой-то монастырь, он там может все перевернуть. Наверное. Вот. Есть же ну, вот, э, э, сумасшедшие случаи, вот как, например, э, э, э, писец Ватиканского Евангелия. Бунил или будил, я уже забыл. Но он же ведь поразительно. Дело в том, что два достаточно крупных исследователя писали про это Евангелие. Да не может быть швономого сердца. Вот. А все почему? Потому что у него почерк Ростовской скриптория ранее 13 века. И этот, значит, был какой-то Ростовский монах, который учил его писать, и он этим почерком писал достаточно долго. Так что могут быть тут, учитывая все-таки ограниченность круга грамотных людей, могут быть самые неожиданные повороты. Угу. Есть же у нас э, случаи, когда очень редкие, когда там пол книги написан почерком вестиных грамот. Ну, как умел человек, так и писал. Причем и на бумаге, на пергаменте. Ну, там она просто э, своими. Вот. Это просто, это, конечно, отдельная тема. Надо, что кто-то этим занимался, но... что мог? Хорошо. Я думаю, что пора закончить наш семинар. Ну, Поблагодарим Анатолия Аркадьевича за, за выступление, а и за дискуссию. Потому что дискуссия иногда даже важнее, чем выступление. Да. И как вы видели, в начале было немножко так, молчание, а потом дискуссия э, запалилась. Да? Да. Так и что да, благодарим много. Э, благодарим всех участников. Э, следующий раз будет 20 мая с mm Вселенной -hmm. Владимировой Ухановой, которая как раз и присутствует mm -hmm. сегодня и которая будет нам говорить еще раз о, о методах, как она относится к идентификации купистов. Еще раз поблагодарим Анатолия Аркадича. Сейчас Сергей Темчим хотел что-то сказать. Пожалуйста. Сережа. Пропал. Он мне только что написал. Может ли кратко сообщение? Или забыл включить микрофон? Ну. Слышите? Да, сейчас да. Сейчас да. У нас просто есть прекрасный пример, как один писец, какими разными почерками может писать, потому что мы все исходим из посылки, вроде бы естественной для нас, что человек, вот он каким почерком пишет, вот так оно и есть. Но ведь сейчас издан полностью библейский сборник Матвея 10, где, собственно, библейский текст написан одним песцом, который известен нам по имени. Там есть два или три места, где встревает вроде бы как его ученик, но непонятно, ученик или он сам, но это маленькие фрагменты. А основной текст, он как бы не подлежит сомнению, что подлежит именно Матфею X. Так вот, он пишет демонстративно несколькими разными книжными почерками. Разные типы текста, типа предисловия к Евангелиям и к апостолам, он пишет наклонным почерком, потом прямым, просто демонстрирует целую гамму различных книжных почерков, причем человек тот же самый. И когда мы научимся, если вообще это возможно, определять формальные признаки, по каким эти разные книжные почерки одного и того же писца Матфея десятого можно доказать идентичность писца, вот тогда мы будем понимать, насколько сложна, область полиографии, особенно вот в области идентификации почерков. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Рёжа, прости, а теоретически невозможно ли, что он в некоторых случаях диктовал? Говорю нет. о коротеньких текстах, не о полном тексте. Нет, нет. Откуда ты этого знаешь? Это подробный колофон, где он просто написал, где он писал, что он писал. Как он писал о своей семье, рассказал, это известная рукопись. Она сейчас доступна онлайн полностью. То есть эти почерки, я не говорю, а он показывает несколько типов каллиграфической вязи в конце. Именно показывая разные возможности написания. А человек известно, он служил вот, писарем в Виленской канцелярии. Не совсем понятно, то ли метрополичий, то ли княжеской. Здесь мнение расходится. Но это профессиональный писец, и он показывает разные три или четыре разных книжных почерков, он, которыми он сам пишет разные типы текста, внутри одной и той, той же рукописи, дифференцируя почерки по в зависимости от содержания текста. Сережа, он это дело нарочно? Он нарочно? Конечно. Это другое Конечно. дело, да, это другое дело. Нет, да. ну погодите, если один человек может сделать нарочно, значит, это может сделать, делать и другие люди так могут, в зависимости от чего-то, правда? По времена Матфея десятого, да. Анатолий Аркадьевич говорил о другом периоде и об уставных почерках. А в полууставных действительно может быть то, о чем говорила Елена Владимировна. В этот период действительно разными типами почерков владели одни и те же песцы. Это видно по разнице между основным текстом и колофоном. Это действительно так. И, вот, и сюда вписывается Матфей X, а XI-XI век и устав. Устав не позволяет э, столько вариаций делать, сколько полуустав. Yeah. Mm -hmm. Ну хорошо, ну, мы будем э, стараться. На, на, э, э, наш цель – это собирать э, фотографии э, всех почерков, э, ну копистов XIV века, и можно посмотреть, будет ли или нет в XIV веке, хотя, конечно, времена разные, разные. Мне кажется, извините, что коллега Парпулов хотел <соскоп> сказать что-то, да? Если можно mm -hmm. совсем быстро. Другой пример есть, конечно, хорошо знакомый Анатолию Аркадьевичу, молдавский писец Гаврил Урик, угу. который, который писал двумя совершенно отличными друг от друга почерками, александрийское, так называемое Поп-Герасимовое поп письмо, да. и уставным почерком. Документально известно, что человек один и тот же. Так что... Матвей, совершенно не исключение. Есть другие примеры? Мне кажется, что это, это случается довольно часто, когда один тоже писец пишет ä, целую книгу, ä, основную часть, а потом делает свой... Ä, ä, замечание, запись на конце. Это, это довольно часто случается. Это совсем различные почерки. Да. И глоссы еще. И да. глоссы, конечно. конечно. Да. Это Жанна, да? Да, это Жанна. Анатолий Аркадьевич, хотели бы что-то сказать? Нет, я хотел бы только поблагодарить всех еще раз. Спасибо. Вот. Спасибо. Спасибо. Мы надеемся продолжать сотрудничество с вами, конечно, если вы позволите, потому что всегда ценный ваш, ваш совет. Хорошо. Тогда я заканчиваю, закрою семинаря. Увидимся через месяц. Уже наш семинар стал традиционным – четвертак месяца в 17.30 – болгарское время, которое сейчас совпадает с московским. Хорошо. Всем желаю хорошего, хорошего вечера и до следующего раза. Да. Всего хорошего. Пока. Спасибо. Хорошо. Цичка, добра. До свидания! Пока, До свидания. Толя. До свидания. До свидания! До свидания! До свидания! встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До Я встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До Я встреч. Молодец! Будет. Я собираюсь. Нет. Ну, я, я попал в другую возрастную группу и уже прошу. Ты уже молод. Еще молод. Все еще. Что угу. Не Хорошо, ребята, пока. Всего хорошего. До свидания.